Итак, сегодня приступаем к обзору интересной выживалочки, недавно вышедшей. Название ей Клус Толзысан, друзья. Вот. Если честно, достаточно редко приходится играть в игры подобного жанра, но тем не менее они вызывают у меня определенный интерес. Ну что ж, надеюсь, и вам она понравится. Как я могу так говорить? Ведь ведь я сам еще в нее толком не поиграл. И не понял, нравится она мне или нет. Ну, ладненько, ребят. Посмотрим, нравится она мне или нет. Мы вместе с вами все прочувствуем. Все, так сказать, прощупаем. И давайте уже ближе к делу, как я говорю. Ну, что ж, глянем. Начнем обзор сначала с самого начала. Это у нас меню. Как мы видим, по умолчанию русский язык у нас не установлен. И поэтому я иду в опции и ищу. Может быть, где-то мне удастся найти... И перевести игру в русский режим, в наш режим, в, в русский, на русский язык. Нет, друзья, как видите, возможно здесь какой-то есть ползунок скрытый, но я тоже его не вижу. Да, аудио настройки я бы сделал немножечко потише. Ох, смотрите-ка, текст, переводка, есть, кстати, у нас возможность, но почему-то она находится, как вы видели, во вкладочке аудио, что немножечко коряво, согласитесь, друзья, обычно такого не бывает. И да, ребятки, есть здесь русский язык. Посмотрим также аудио. Ну, если есть, конечно же, возможность поставить русский, я поставил бы. Но, как мы видим, аудио а, русской озвучки у нас нет. Что там за странные люди такие ходят? Интересные, светящиеся какие-то огоньки. Так, ну что ж, поставили мы русский. И показывать субтитры, да. То есть, возможно, мне это пригодится. А, громкость голоса. Вот громкость музыки я, наверное... Немножко уменьшу, потому что аж прям очень сильно закладывает у меня уши от этой громкой музыки. Так, давайте глянем графику. Я надеюсь, что игра с нами не, не шутит и выставила э гораздо оптимальные значения по настройкам графики. Нежели бы я сам это выставлял, да? Высокое разрешение, текстур, высокое качество теней. Так, давайте-ка уберем сглаживание. Что-то мне подсказывает, э, что мой старенький э, дрябленький компьютер это просто не вынесет. Качество эффектов и качество тени я поставлю на среднее. Ну, а остальное пока что оставлю так, вертикально синхронизацию заставлю. И да... Вот пусть оно будет так, больше я менять ничего не стану. Так, ну что ж, выходим назад. Так, или подождите, аудио, общий, Да, давайте общий, посмотрим еще, что нам тут предлагают инвентировать по оси. Нет, гамма, это у нас пускай так. В общем, ребятки, думаю, дальше все понятно. Назад, чтобы это у нас правая кнопка мыши, выбрать это левая кнопка мыши. Мне предлагают сразу продолжить, но я бы, наверное, все-таки... А, выбрал новую игру, так как ну, я же ни разу не играл, что мне, собственно, продолжать-то, ребятки, я не знаю. Так, а, выбрать главу, тут, видимо, а, а, выбрать главу доступна сразу возможность выбора, но мы все-таки начнем с самого нуля. Помимо настроек, здесь выход из игры, и, собственно говоря, и все. Давайте начнем новую игру и посмотрим, конечно же, я уверен, чем же нас порадует данные хоррор. Хоррор выживания, друзья, у нас в эфире. Поэтому давайте-ка попробуем сыграем в него, что ли, уже. Мне прям так не терпится. Тут нам дают подсказочки в сценах погони. Нажатие на кнопку приближения позволит вам оглянуться назад. Кнопка приближения. А что это за кнопка, хрен ее знает. Ну, я думаю, мы в процессе все это узнаем, друзья. Клосс Тозы Сан, друзья, у нас в эфире. И у нас пролог Гениаль... Гениальная Ада. Вот такое вот название, да, у нас не непростое. Ну что ж, мы, конечно же, давайте а, нажмем левую кнопку мыши, чтобы продолжить, точнее, начать а, возвращаться, мы пока не станем. И что же нам здесь, собственно, нужно делать? Раз это выживалка, значит, будем выживать. Ада, моя дорогая сестра! Ада, прости, что покинула тебя внезапно и без предупреждения. Отправляясь на Гелиус, я не знала, что меня ждет. Единственное, в чем я была уверена... А, да так и произошло. Правда не так, как я себе это представляла. Во всяком случае пока. Теперь я хочу объяснить тебе все, и ты поймешь, что я, что бояться нечего. Ты всегда старался защищать меня, ты всегда старшая, но так уж должно было случиться. Теперь мой черед защищать тебя, если только все будет развиваться так, как должно. Время и обстоятельства разделили нас, но скоро все изменится. Ты нужна нам здесь на Гелиосе, ты должна. Вместе с письмом я высылаю тебе ресивер, он поможет получать сигналы, с его помощью ты сможешь быть на связи. Я понимаю, у тебя много вопросов и все кажется запутанным, но я уверена, что ты сдержишь свое обещание. Ада, с любовью. Твоя сестра Ада. Так. Не слишком-то много информации, Ада. Сначала ты внезапно попадаешь куда-то, а теперь зовешь меня Гелиос. Что-то ты не договариваешь. Так. Вот. Я так понимаю, это начало. Мы оказываемся в какой-то комнате, получили какое-то непонятное письмо от нашей сестры и начинаем потихонечку. Так, что у нас тут вокруг? Надо оглядеться. Да, я вижу, немножечко подвисает игрулечка моя на моем стареньком видеорочке, но ничего страшного, я думаю, мы справимся. А, взаимодействовать с чем-то тут можно? В этой комнате или нет? Пока что вроде как я не вижу, с чем можно повзаимодействовать. Но мое задание было это выбраться из комнаты. Так, на что нам... Ага, вот мы, если мы нажимаем на Tab, то у нас получается открывается такое вот окошечко. И здесь, как мы видим, наше основное задание. Это у нас название нашего эпизода. И здесь собирать э, собираемые предметы. Здесь, я так понимаю, по квесту мы должны будем собрать что-то. Так, ну ладненько, нажимаем еще раз на тап, выходим из этого меню. Я, так понимаю, мы находимся на корабле. Тут у нас, как вы видите, каюта наша. Все тут вот так вот убрано. Богатая, я бы сказал, каюта. Бо для богатой персоны. Ну что ж, выходим, да? Так, вот нам подсвечивается сразу, что мы можем взаимодействовать с ручкой. На, на левую кнопку мыши очень легко и просто получается открыть. Так, уважаемые гости, вор, Cliff. скоро мы прибудем на Гелиос. Для вашей безопасности просим проследить в самотравую кабину, расположенную на верхней палубе корабля. Так. Мы причалим, как только вы займете место в кабине. Спасибо. Да, пока не за что, что? Так, будем надеяться, что причаливание работает лучше, чем это автоматическое что-то там. Так, водите в самотравую кабину и начните причаливание. Что я, собственно, ручно... Ох ты, закрыто. Я попробовал, а у меня не получилось зеленый свет. А предполагает то, что нам, наверное, туда можно пройти. А красный, соответственно, так, да, ребятки, на shift можно нам немножечко бегать здесь, я так вижу. Так, сейчас попробовал, да. Вот здесь можно, кстати, ребят, взаимодействовать с предметами, так что надо быть внимательнее и все везде оглядывать. Так, давайте глянем, что это у нас за письмецо здесь такое в конверте или без конверта. Так, странно, на самом деле, все размыто как-то. Это может быть потому, что я, ну, я вроде не самые низкие настройки выставлял, вы же видели. Текстуры у меня... Ага, и, нажав еще раз, мы читаем, что здесь написано. Я-то думал, это вот так все и выглядит, нужно самому в, размыль... в размыльных текстурах разбираться, а нет. А, британский флот в погоне за Гелиусом, а предполагаемое хранилище, а, похищение выдающегося математика взволновало мир. Мы требуем вернуть его, заявил премьер-министр. Ворден а, от... Клиф отвергает обвинение и заявляет, что Масквил присоединился добровольно. Международная группа дипломатов собирается, чтобы урегулировать растущую напряженность Итак, что-то мы немножечко узнали Давайте положим на место и смотрим, что здесь можно еще взять Вроде бы как бы ничего Так, ну Давайте пройдем вот сюда уже в двери Так, ага, я вижу еще какую-то зацепку, какой-то предмет Давайте посмотрим, что тут у нас написано Давайте изучим Гелиус, завоевание новых научных рубежей под руководством самого Николас, Николы Теслы Изобретайте и применяйте инновации на практике без ненужных ограничений со стороны богачей и политиков Интересно, так, давайте тоже положим и идем дальше Так, красный свет, можно ли нам открыть эту дверь? Я думаю, что нет Но, по крайней мере, я знаю, куда мне можно открыть, это вот в ту сторону в эту сторону точно. Зеленый свет. Да, ребят, я думаю, что это типа подсказки. То есть, как мы видим, там красный туда нельзя. А здесь зеленый, и здесь можно взаимодействовать. Дергаем ручку, дверь открывается, и мы выходим на улицу. Что-то здесь мне не нравится, здесь как-то мокро. Так, надо куда-то пробежать. Это у нас, я так понимаю, закрывает двери, да, воздействие. Ага. Так, все. Ага, ладно, пускай двери будут закрыты. Так, так, так. Поднимаемся на палубу. Мы попали в легкий шторм. Что-то прям вообще качает, качает жутко. Но вот туда нам нельзя. Я думаю, что, в принципе, и не нужно. Но вот сюда-то точно, думаю, мы пройдем. Итак, что здесь? Можно открыть дверь. Ага, а в ту сторону я не ходил. Давайте, ребят, посмотрим, что у нас в той стороне. Я так не привык сразу в те места ходить, где у нас открыто. Ага, здесь то же самое, я так понимаю. Наверное, с двух сторон открываются двери. Но я не уверен. Так... Куда мы попали? Это у нас какой-то двигатель, я так понимаю, корабля. Корабль-то у нас не сильно большой, я так понимаю. Такой маленький. Так, открываем двери. Так, что это у нас? Мы уже... Это мы с другой стороны уже вышли, да? А нам предложили подняться куда-то наверх. Так, и, ребятки, не забываем, что это у нас хоррор в первую очередь. А значит, здесь должны быть моменты, где мы можем немножечко поочковать. Пока я таких моментов не вижу. Что это у нас такое? Это то же самое, что я уже видел? Нет. а Большой театр Гелиуса. Отборные развлечения для лучших умов. Хорошо. Посмотрели. И пошли дальше. Как-то здесь темно. Может быть, фонарик какой-то мне дадут или нет. А этот оттуда мы уже бы, мы бы, мы бы и пришли. Поэтому туда я э, заходить не стану. Так, ну что ж, идем наверх. Мне, мне предложили подняться куда-то наверх. Так, зеленый и красный фонари. Мне нужно на зеленый. Да. Как-то у нас тут все непонятно. А зеленый фонарь зачем тогда так ярко светится? Так, тут у нас кабина, тут у нас ящик, корабль небольшой. Так, давайте-ка все-таки зайдем уже, хватит уже мокнуть, открываем двери. Итак, вот мы и попали в главную рубку командную и попробуем здесь сейчас что-нибудь сообразить. Нам предложили взять, я так понимаю, управление в свои руки и плыть дальше, куда глаза глядят. Давайте посмотрим в наши, в наши, в наши задания. Я так вижу, что я не собрал один предмет, то есть у меня 66%, то есть два из трех я нашел. Желательно собрать все. Но я так понимаю, еще один предмет, он находится где-то прям таки здесь. И я сейчас просто на него не обратил внимания, да. Возможно, он где-то и завалялся. Ну, ладненько, давайте уже повзаимодействуем. Нажимаем, двери закрываются И мы все Уходим в полную темноту Это говорит о том, что скорее всего Либо нас сейчас в следующую миссию перекинет Либо я не знаю, друзья Что сейчас с нами будет Очень таинственно все пока что Очень мрачно и очень непонятно Будем смотреть дальше за развитием событий Я вместе с вами Итак, я вижу мы прибываем В какой-то В какой-то порт или причаливаем к какому-то кораблю. Но пока еще непонятно, друзья. Вот это вот наш кораблик, на котором мы плыли. Мы так на нем и плывем дальше. Да, ну я, судя по, судя по всему, мы куда-то причаливаем. Какой-то огромный мост. Какие-то надписи появляются непонятные. Ну сейчас, ребятки, все решится. Немножко терпения, друзья, немножко терпения. Да, мрачная музыка. Мрачная обстановочка, это чувствуется пока Но каких-то ужасных вещей Пока что я Не видел Это... На что это похоже? Не пойму То ли это какой-то огромный корабль То ли это какой-то Какой-то Какой-то похожий большой Большой док или что-то в этом роде Ну не знаю, сейчас все видно будет Открыли нам двери и мы туда запл заплываем. Но это, по, по, су по сути говорят то самое судно, про которое нам говорили. Гелиус или как его звалили? Вроде как да. Итак, нам тут сразу же всплывающее сообщение. Пусть будущее расскажет правду и даст оценку. Так, не успели мы дочитать, ребятки. На паузе все это можно будет сделать. Что ж, нам тут глава первая. Владение Гермеса. Давайте посмотрим. Нажимаем продолжить. И врываемся в эту гущу событий и разнообразия. Да, как бы это громко не звучало. Так, я вижу свои... Ох ты, я вижу свои ноги. Я вижу свои руки. До этого я не видел их. Это уже явно прогресс. И мы высаживаемся из своего корабля, где я забыл взять целую одну подсказку. Хотя она вряд ли что-то бы изменила. Ну, ладненько. Хрен бы с ней, ребят. Зато будет у вас повод ее найти. Я где-то, видимо, ее пропустил. Скорее всего, где-то в темноте она там завалялась. А, в тех каютах, в которых я... Не было в тех местах Так, в общем, прибыли мы Значит, в очень большое место Здесь у нас, типа, док Или, я не знаю, сейчас по ходу действия разберемся Так, наша основная задача Это поднимитесь на борт Гелиуса, да, и установите связь с адой а, Глава первая владение Ну, это все мы прочитали уже Так, ага, вот он трап Как раз для нас Так, ну что ж, выходим, я думаю, мы ничего не забыли Так, из, из, из какого-то инвентаря У нас ничего нет Кроме как бегать, мы ничего не умеем. Так, хм, я ожидал, что Великий Гелиус... Что-то там, раз... Что-то там, I не понял я. А, да никого не предупредила о моем прибытии. Еще будут диалоги? Нет? Не успеваю читать, просто про что они болтают. Так, ну ладно. Про что-то они болтают. Ладненько, идем дальше. Вот так, вот так. Здесь нас препятствия сразу первые ожидают. Нам нужно здесь, наверное, залезть, да, я так понимаю. Раз, полезли. Это все легко и просто. Так. Дальше идем. Что это за странный звук? Кто там мычит в темноте? Покажись! Осторожнее, нет, я спрыгнул. Наверное, надо было тут тоже слезть по лестнице. А я взял и спрыгнул. Ну, можно спрыгнуть, зачем лезть-то? Когда есть возможность спрыгнуть, то нахрена нам лезть? Что-то здесь как-то все мутновато. Ребятки, это... Роуз, Гелиос. Колоссальный научный корабль, но от носа до кормы напольные роскоши. И пока остальной мир кое-как борется за что-то там, за выживание, мы типа плаваем на крутом огромном корабле. Да, я так и понял, что это огромный корабль. Так, туда мы не пойдем, я думаю, смысла нет. Но хотя в этой игре надо во всех нычках ковыряться, копаться. И мы будем находить вот эти самые... Собира... Собираемые предметы Только я не знаю, а какова от них польза Ну, это, видите, бывает в таких хоррор играх Как, типа, подсказок они а каких-то выступают Может, пароли, шифров И так далее, то есть Поэтому здесь, наверное, это важно Так, смотрим дальше Что нас ожидает? Ну, я так понимаю, нам вот туда, вот где вот тот шарик болтается Глобус ли? Так, тут у нас что-нибудь есть? Нету Интересно, так все сделано чем-то напоминает мне эта игра какую-то давно, э, игру, в которую я давненько играл. Чуть-чуть, ну ладно, не будем. Про лишнее ну, у нас как. Конкрет... Так, давай, похоже, давай. мне придется сориентироваться здесь. Давай-ка сориентируемся, что здесь у нас такое? Что это за размытый, <laughs> размытый? Я, ребят, говорю еще раз, то, что у меня не самые высокие настройки по графике, поэтому у вас это может все гораздо лучше быть. Описание. Корабельная крыса, активный шпион, изолировать и уничтожить. Ясненько. Дальше что? Так, тут у нас какое-то взаимодействие. Здесь еще какие-то бумажки. Нам не дают на них посмотреть. А здесь что у нас такое? Что-то мы включили. Ага, это у нас тут продолжение нашего пути. Ясненько. Не зря мы зашли сразу сюда. Какая радостная музыка. Я сейчас прям в пляс пойду. Что это тут у вас? Праздник что ли устроили? Или это так к моему приезду подготовились? мы Молодцы, молодцы. Что могу сказать? Все, она бы на высоком уровне, отличная встреча. Так, что у нас за шар здесь такой болтается? Ну, ой-ой-ой, аккуратней Ой, как все искрит! Как все сильно заискрило! А? Ну, вот так всегда, никогда не бывает без каких-то происшествий. Обязательно что-нибудь заискрит. Давайте подойдем сюда и посмотрим, что это такое. Это у нас какие-то трубы э, выхлопные, да? Они нам не интересны. Давайте пройдем туда. Так, я же вроде бегу, нет? Так, а присаживаться здесь можно? Нет, а ползком? Нет, тоже нельзя. Ну, я так понимаю, нам нужно по центру. Здесь те же самые трубы, а ничего интересного. Вот она, красная ковровая дорожка для нас специально постелена. И идем дальше, друзья. Водерклифф. Водер Компания, поставляющая электричество половине мира. И при этом жаждущая заполучить мир целиком. Так, это у нас типа мини-план нашего корабля. Вот это большие трубы, это огромное количество кают. Это какие-то... Это названия каюта, где что расположено, да, у нас внизу. Так, да, и, ребят, кому интересно, можете почитать, а мы же идем дальше. Так, что тут так узко? Мне, наверное, так просто не пройти, надо повзаимодействовать. Или мы нету? Нет, мы пролезем все-таки, здесь не так-то уж сильно и узко. Протиснуться можно. Какие здесь надписи? Красной краской. Что-то здесь написано, вот если бы я понимал. Карантин. Карантин. You какую историю ты вляпался, а, да? И закрылась, и закрылась дверь. Роуз, ну прекрасно. Ну я, я понимаю, я Роуз, а Ада это сестра моя. Все довольно-таки просто и понятно. Так, что мы тут собрали? Ничего мы не собрали. Не забываем, ребятки, что у нас данная игра является хоррором. Поэтому сейчас изо всех темных щелей на нас полезут монстры. И мы будем от них отбиваться. Хрен узнать чем чем. Да хоть ботинком, наверное. Я, вон, ботинка сниму и буду ботинком махать здесь. Наверное. Ну так, давайте идем дальше. Пока у нас никакого оружия, никакого ничего у нас нет. Одна сплошная темнота, в которой шастать как-то не очень. Может быть здесь есть фонарик? Давай-ка посмотрим. Фонарик, это пауза. А фонарик? Дайте фонарик хоть. Че, мы совсем так жестко-то без фонарика, без нифига. Меня оставили. Что-то я в потемку должен шастать постоянно. Давайте мне уже что-нибудь, чтобы подсветить можно было. Ничего мне не хотят давать. Карантин, говорят, здесь на корабле, и мы сейчас попытаемся разобраться. Я так понимаю, здесь можно перепрыгнуть, но мы попробуем зайти сюда, в эту часть. Здесь мы, может быть, тоже что-нибудь полезное найдем. Чемоданы какие-то разбросанные, везде валяются. Так, так, так. Что у нас здесь? Тоже куча какого-то мусора. А, в эту комнату давайте глянем, что у нас здесь. Ой, что за странные голоса-то, а? Что за странные голоса такие? Как будто корабль, он а, какой-то живой, видимо, да, то есть тут все так звуки странные на входе были сейчас как-то здесь все странно так, а прыгать-то я умею? нет, прыгать наш персонаж не умеет, к сожалению он даже вот через эту кучку небольшую вот этого всего не может перебраться, черт возьми мы совсем беспомощные мы беспомощные на этом корабле да тут еще и так темно так, давай-ка перелазим через это ограждение да вот так вот мы легко с легкостью и грацией кошачьей мы перелазим через этот барьер как корова блин через это через ограду так что у нас здесь великие деятели до да, указаны да хоть я это рассмотрел а здесь у нас да вот с такими зелеными что ой-ой-ой-ой поломал что это не я это не я нет это не я это был не я я только подошел и все оно само сломалось. там у нас какое-то большое помещение Тут у нас так себе тоже. Ничего особенного. Там я видел, видел что-то, с чем можно повзаимодействовать. А отсюда, интересно, я достану? Нет, нам нужно зайти туда, чтобы повзаимодействовать. Так. Отключите два предохранителя системы безопасности, блокирующих работу лифта. Нам нужно отключить два предохранителя. Вот эти, что ли, я так понимаю? Или что? Или вот сюда надо пойти? Так, ну тут, я так понимаю, лифт. И когда мы отключим, здесь у нас... Твою мать, заблокировано из соображений чего-то там. А, карантина, наверное, да? Думаю, надо отключить как-то там что-то там. Да, давайте мы сейчас этим и займемся. Погнали, погнали. Искать. Срочно искать. Так, сюда нельзя. Сюда у нас закрыто, а зато можно вот сюда. Я вижу там в конце туннеля свет. Идем на свет. Тихо, тихо. Дверка. закрыта. Черт возьми. Так, а вот тут зеленый свет. Открываем и заходим. Ток, ток, ток. Здесь никого, тихо и спокойно все Ох ты ж, ешкин ты моштеле А что ж вы так меня пугаете-то? Что за странные звуки-то? Корабль, ты уже завязывай давай с этим Ты же завязывай У нас же нервы-то не это, не бесконечные что то за застр... Говорит Никола Тесла Если вам еще не видно ничего на корабле Объявлен карантин, ага Подниматься на борт Гелиуси и покинуть суда запрещено И тем не менее вы тут Очередной э, э, шпион Эдисона Впрочем, это не важно Все перемещения посуду по ограничены Друг ты или враг, будьте осторожны Ладно Прекрасно, вот и теплый прием Отличный прием вообще Я всегда такого мечтал А что ж ты сделал с моей сестрой-то, а? Так Включаем Предохранитель надо отключить Это у нас что за каюта? Здесь по-любому какая-то опять барабашка сидит, которая сейчас будет нас, нас пугать. Так. Это что за рубильник? Это на это понимаю... Okay. Ага, One так, bit еще bit. одна. И дело будет сделано. Я так понимаю, один предохранитель мы отрубили. Нам нужна еще такая же каюта. Так. Вот это я видел письмецо. Надо его прочитать. Ну, похоже, видели уже этого типа. Описание Химера представляет опасность и известен под именем Матиас Элис Саймон Олдер Эрнест Хемсон. Да, какой-то шпион. Как много народу здесь всякого разного было. Так. Что, нам надо это включать, нет? Раз. Ну, это дверь закрываем, да? Это открываем. Так, вот там что у нас такое за письмецо в конверте. Дай, дай, дай, дай, да дай. Так, сюда мы, сюда мы не пройдем. Так, ну, тут я хочу прочитать, что у нас здесь за письмецо такое. Так. Смотрим. Подразделение внутренней связи. Допрос исследователя Беккера мгновенно сократил распределение конфиденциальной информации между отделами. К сожалению, из-за этого, из этого предполагаемый информатор Эдисона затаился. По этой причине мы не смогли продвинуться дальше в своем расследовании того, какие именно сведения удалось получить шпиону. Я прошу вас предъявить инициативу проявить инициативу для постоянного обеспечения безопасности на Гелиусе. Мы не можем допустить еще одну масштабную диверсию. А одного раза вполне хватило. Видите, как я прикольно этот листочек вращаю. Так, знаю... <с> Это у нас между текстом, так сказать. Да, я знаю, насколько мистер Т не любит эти менее изощренные меры, но иногда есть смысл... Есть смысл <с> применять старые добрые методы. Струпман офицер информационной безопасности. Все понятно? Был какой-то Струпман, который был вот таким вот человеком так дальше идем нам нужно отключить еще один э, блокировщик и мы поедем на лифте дальше так тут на скит еще бумажки кстати да вот те самые а ага, почему я же вроде нахожу они не отображаются все под вопросом с дальше смотрим изучаем так эдисон отрицает обвинение в шпионаже все доказательства косвенные утверждает эдисон готовится встречные иска Ворден Клифф отказался от комментариев. Тесла не пришел на предварительные слушания по делу о шпионаже Эдисона. Ладно, понятно. Вкратце все понятно. Секунду. Итак, вот бумажонцы-то вроде мы эти собираем, а они у нас тут не отображаются. Да? То есть мы не находим те самые предметы, которые надо собрать, и прогресс у нас не движется. Но я не знаю, насколько это важно, друзья. Поэтому давайте будем дальше... Идти по сценарию, да, такие игры, они предполагают определенный сценарий, да, я пока что не чувствую, что здесь особо выживалось. выживанием попахивает, но просто-напросто хоррор элементы, они какие-то присутствуют, да, то есть, по моему мнению, выживалка должна быть выживалкой, то есть нам надо собирать, нам надо крафтить, нам надо что-то строить. И вот это есть настоящий выживатор А здесь как-то пока не чувствуется, друзья Так, ну ладно Французский климатолог Жанна Вальпре Была замечена при посадке на рейсовый челнок Гелиуса И еще один выдающийся ученый Присоединяется к постоянно растущей команде Гелиуса Предотвращена диверсия Челнок с Гелиуса уклоняется от Тарана В общем, она тут показывает предысторию Как оно что было, как чего куда Кто там чем занимался Так, что за странные звуки иногда бывают А, это ведро упало просто, ну ладно Ничего страшного, ребята, это просто упало ведро. Кто чем занимался, кто как здесь э, существовало, какие-то странные вещи, не, не замечаю я странных вещей. Так, это мы открываем, а, это мы закрыли, мы здесь были уже, да, я уже круг целый дал, я уже вокруг обошел, здесь я был, а, и мне вот туда, в ту зеленую дверь, скорее всего, не надо, давайте-ка пройдем, мне ее уже сейчас быстренько, или вот туда, а, вот сюда даже наверх можно подняться, точно. Точно-точно. Ой-ой-ой-ой. Опять какой-то звук. Опять какой-то странный шип. Что это у нас такое? Это опять у нас какой-то конверт. Не беспокойся. В ее исследованиях А содержится ключ ко всему. Так. Какая-то подсказка, видимо, да? Зашифровано. Кому предназначалось это сообщение? Тут по-любому еще какие-то сообщения были, но их уже нет. Так. Это просто подсказки. Уголок для подсказок у нас тут такой... А это что за лестница? Нам еще надо выше залезть или что? Вот тут какая-то дверь была, я же ее так и не проверил. Давайте-ка проверим. Открывайся, Сим-Сим. Так. Что здесь у нас такое? Ну, наверх-то все-таки надо сползать. Что, дверь закрыта, да? Как всегда. И тут никого нет. Странно. Обычно дергаешь за ручку и кто-то сзади на тебя налетает. какое нибудь чучело. Давайте-ка я эту дверь открою. Опачки. Что у нас тут? Только один продзающий был свист какой-то скрипа, а тут так много всего надо сейчас читать. Так, давайте глянем, что у нас здесь. один новый предмет, отлично. Имя Сильвия Бишоп, дата рождения 8 июля 1860 года, страна рождения Англия. город отправления Лондон, визита художественная выставка, срок пребывания 7 дней, номер пропуска такой-то, такой-то. Так, ладненько. что это такое? Какие-то тараканы побежали, да? Таракашки побежали, да, давно здесь никого не было, аж тараканы завелись. Здесь что у нас такое? Джекпот, а, инфосек, только что отправили а, пневмопочту, пневмопочта с подтверждением да и мест. А, от, он, он шпион Эдисона, твое чутье снова сработала. важно провести все гладко, нам нужно вытащить из него все, что он знает, и неважно а захочет а, ли он говорить добровольно. Определенная эта ситуация влево... Влево-влево я даю добро на творческий подход. Дерроси офицер безопасности. Ясненько, понятненько, что ни хрена нам, непонятненько. Дальше идем, друзья. Тут у нас что за письмецо такое? А, Никола Тесла нанимает офицера британской разведки для надзора за информационной безопасностью на Гелиусе. А, и еще один выдающийся ученый присоединяется к постоянно растущей команде Гелиуса подтвер... Предотвращена диверсия, челнок с Гелиуса уклоняется от тарана Я уже это где-то читал Так, это что такое за маска странная? Что за странная маска, друзья? Это кто там такой? Кто это такой? Что это за маска вообще? Непонятно, ладно, не беда Так, эм, что у нас здесь? Здесь какая-то головоломка Здесь нужно что-то решить Так, есть подсказка или нет? Что это такое? Вилка, ключ, ножницы. Вилка, ключ, ножницы. Это подсказка определенно, да, какая-то? Что-то надо здесь сделать, да? Ну-ка, давайте-ка. Раз. А если друг к друг дружке? Вот так надо повернуть, нет? Или как-то в другую сторону, так? И вот так. Или что? Блин, не пойму. Это у нас же что, это подсказка на этой стороне? А это у нас как-то надо сделать. Я не пойму, друзья. Определенно, здесь нужно какой-то шифр, наверное, завести. Вот этот предмет нам дали. И здесь у нас ничего нет такого, чтобы указывало, да, на подсказки. Какой-нибудь даже подсказки у нас тут нет. Так, ладненько. Я понял одно, что нам надо сходить еще кое-куда. А конкретно нам можно было еще залезть наверх. Так, этой, по-моему, дырки не было, да? Но нам туда и пройти-то особо не дадут. Так, я помню, что мне еще можно сходить наверх. Была лестница вот туда. Давайте-ка используем и посмотрим. Может быть там какой-то найдется шифр. И мы решим эту головоломку. Давай, давай, лезь уже быстрее. Лезь, ж ты какая медленная, а. Тут какие-то завалы, черт. Я думаю, может хоть что-то здесь найдется, а проползти-то никак там нельзя. Залезть-то залез, а вот толку-то от этого ноль. Я смотрю, ну ладненько, ага, а в эту сторону если зайти? Давайте, ух ты, что то я нашел. Так, давайте глянем, что у нас тут так. Имя Дэвид Бишоп, я, по-моему, его уже видел, да. Дэвида Бишопа. Что-то здесь везде одни и те же блин, буклетики валяются. Давайте пройдем дальше. Что ж так темно-то у вас тут на корабле? Вы мне дайте хоть свечку какую-нибудь. Так, это что у нас такое? Луч смерти изобретенной Тесла сделает а, войны невозможными. Никол Тесла предлагает а, принудить все страны к миру под угрозой катастрофического ущерба. Его недавно недавно изобретен, изобретенное оружие вот-вот будет выставлено на аукционе. Страны по всему миру ищут средства для покупки. Судовое оружие Тесла может исцелить целый флот. Отлично. Так, но у нас никакой подсказки до сих пор нет, друзья. Я не знаю, что делать с тем переходом, как его настроить. Так, возможно, есть где-то какая-то подсказка, да, у нас лежит а, скрытая. А вот там что у нас такое было на это? На, на, на. Это что у нас такое? Ага, это у нас типа указание, что здесь почта. Так, у нас две листовки, и ни в одной толком нет никаких э, четких указаний для того, нам что там сделать-то надо, да? Ну что ж, мы здесь везде же прошли, вроде по верху. Блин, было бы здесь, ребят, немножко посветлее, было бы круто. Но у нас игра сама вот так вот нам такую темноту предлагает. Никуда не денешься, приходится шастать в потемках. Так, давайте спускаемся. Или прыгаем, да? Не знаю, у меня даже нет никакой полоски жизни Ничегошеньки Видимо, здесь не так это и важно Так, так, а по этой комнате мы по всей прошлись или нет? Что это вообще за... Это указание, то, что здесь почта Эта комната, я отсюда пришел Точнее, сюда я ходил Так, там я тоже был Здесь у нас полная тьма Потемки, ничего, никаких подсказок я не вижу так, а вот туда, а вот там вот зеленый свет. Подождите-ка, здесь же я тоже был. Ага. Так, то есть вы видите, да, здесь стрелка идет сюда, и здесь стрелка идет сюда. Возможно, это какой-то шифр а, всего этого корабля такой, да? Вот, мы видим. То есть стрелка идет от нас к другой. Возможно, именно так нужно настроить те стрелки, которые у нас были там. Так, ну давайте-ка еще вот сюда подбежим. Здесь у нас, кстати, таких подсказок нет. Так. А эту я уже пришел, по-моему, обратно, обошел, да. Так, ну ладно, все, я примерно понял, давайте сейчас попробуем сделать, как здесь было указано. И, возможно, мы решим эту небольшую головоломочку. Черт, вот так всегда в хоррорах, вот вроде как это, вроде как думаешь, сейчас кто-нибудь придет, тебя напугает, а тут надо голову ломать. Так, в общем, примерно, давайте выставим, как там было. Что это было? Открылось что ли же? То, что, то, что ты будешь делать? Значит, вот как допрашивают подозреваемых в шпионаже для Эдиса на борту Гелиуса. Здесь какие-то, я так понимаю, инструменты для пыток. Ну погодите, дайте мне только рассказать все своему главному. Так, а ты доберешься до него? Надо же еще добраться будет. Так, куда нам надо идти? И открыл, я и что? Дальше то что? Так, что-то я не понимаю. На. Нам нужно как-то и тут уже все. Я уже не взаимодействую. Так, да, то есть у нас, вот, смотрю, хирургические какие-то инструменты, которыми якобы пытают людей. Так, ладненько, а можете... Ну да, я не знаю, кто здесь кого пытал, но мы посмотрим. Так, вот это что за маска? Из с ней, кстати, взаимодействовать никак нельзя. Так, это я уже все посмотрел, это я все поклацал. А куда мне идти обратно? Давайте, я думаю, наш, наш сюжет сейчас заведет куда надо. Так, да, тут определенные, когда действие выполняешь, появляются определенные изменения, наверное. И и что? И где эти изменения? Может быть нам в другую сейчас сторону надо, да? То есть с этой стороной я разобрался. Так, а где здесь это подъем наверх-то? Так, я так понимаю, вот отсюда надо выйти. Что ж, давайте выходим. Выходим обратно. Как же здесь темно, черт побери, а? Как же здесь темно. И сюда нельзя зайти. Сюда тоже, ребят, нельзя зайти. Но здесь капец темно. Так какую сторону нам еще что открылось не вижу так ну в одну сторону мы сходили и там все забрали там все сделали осталось только один открыть фонарь зажечь и мы можем поехать на лифте уже куда нибудь подальше здесь закрыто но нам явно не помешало бы проникнуть вот туда да да то есть не помешало бы и давайте пройдем я думаю что здесь мы Опаньки, какой свет в конце туннеля Опачки, тут кто-нибудь есть? Свет зажегся и погас Вот так вот, вот так, вот так и происходит у нас тут действие страшного характера Так, сюда если зайти, что мы здесь обнаружим? Но туда, я думаю, точно мы не пройдем, потому что здесь опять завалы Это чисто была сцена для того, чтобы нас припугнуть немножечко Припугнуть надо же в хорроре немножечко Иначе какой нахрен хоррор без а, вот таких вот моментов страшных? Которых здесь что-то как-то маловато пока что. Но я думаю, их достаточно будет в процессе. Все-таки мы выходим по мрачному кораблю, где у нас двери не открываются ни хрена. Кто-то нас здесь должен все равно попугать. Ага, вот она дверь. И мы наконец врываемся просто сюда. Врываемся в эту комнату. Тут у нас какая-то координационная, видимо, что ли. Или что-то в этом роде. Не знаю, сейчас посмотрим. Но мне важнее всего это... Выключить, отрубить, а врубить ли предохранитель, чтобы запустить лифт. Здесь у нас опять гадалки. Здесь у нас опять э, кодовые замки, которые я, если честно, не знаю как... Опачки, зашибись. Я просто запомнил, как в прошлый раз было на кодовом замке, куда они смотрели. И это мне немножко помогло. Вот так вот мы открываем последнюю комнатку. Здесь мы заодно можем посмотреть вот этот вот дневничочек. Что здесь написано? Имя, Амания, Петель, дата рождения восьмого. Ну, в общем, это какие-то досье, какие-то небольшие вот такие дневнички, которые можно читать. Описание без руки, подозреваемый спящий агент, найти подтверждающие или опровергающие доказательства. Так. Ну что ж, давайте вырубаем или вырубаем. Так, это должно сработать, теперь нужно 180. разыскать аду. Да, оба у нас предохранителя. Так. Что у нас здесь происходит? Пока у нас все тихо и спокойно, но я так понимаю, мне нужно сейчас все-таки подойти уже к этому лифту и начать дальше прохождение этой замечательной игры. Игры, кстати, перевод этой игры такой дословно, это ближе к солнцу называется игрушечка, поэтому, наверное, у нас вначале ходили персонажи какого-то такого подсвеченного стиля. Давайте-ка спустимся сюда и глянем, что у нас здесь. Все-таки мне интересно, что здесь за координаторские такие у нас столы, где тут у нас ведется планировка, да, чего-то там. Давайте взглянем, что это за листок. Отчет о происшествии, номер такой-то. В соответствии с процедурой протокола А-12 офицеры встретили челнок из Сиднея. Далее у нас, значит, из Сиднея по прибытии. Когда же гость не появился, как и ожидалось... Офицеры зашли на борт челнока для проведения стандартной поисковой процедуры. Гость на борту обнаружен, не был а, также, не было обнаружено каких-либо предметов одежды и документов, относящихся к вор, «Ворденклифу». «Ворденклиф», черт, не могу никак привыкнуть к этому слову. А, дальнейший осмотр судна заявил, выявил заметную, хотя и не опасную, вмятину справа борта челнока. Согласно судовым записям, на момент выхода из-за Сиднея этот, э, этой вмятины не было. Из этого следует, что, возможно, во время следования к Гелиосу челнок был взят на абордаж другим судном. Это уже одиннадцатый подобный инцидент только за последний год. Уе уязвимость э, таких наших автоматических челноков требует доработки, регулярно продаж. Пропадающие удостоверения личности и униформа Варденклифа может предоставить Эдису достаточной информации для создания убедительных подделок. Я еще не получил никаких завершений в том, что принимаются меры для предотвращения повторения этих инцидентов. Дероси, офицер безопасности. Так, давайте-ка еще посмотрим, что у нас здесь есть. Раскрытые агенты Эдисона Похоже, их соперничество продолжается на полную катушку Так, давайте глянем, что здесь у нас написано Британский флот в погоне за Гериусом, предполагаемое похищение выдающихся математика, взволновало мир. Мы требуем вернуть его, заявил премьер-министр. Вард, Варден Клифф от, отвергает обвинение и заявляет, что Масквелл присоединился добровольно. Международная группа дипломатов собирается, чтобы урегулировать растущую напряженность. Мне кажется, я это уже читал где-то. Ну ладно. Прям на каждом, стол, на каждом столике у нас тут бумаженция, которую надо прочитать. И здесь смотрим еще какая-то записочка. Так, имя, ну тут у нас просто досье на кого-то там, да? Так, дальше идем. Вроде бы здесь мы закончили, я думаю, пора возвращаться назад уже к лифту. И... Ах ты же, е-мое, да что ж все искрит-то так постоянно? прям при... в тот момент, когда я подхожу-то, как-то можно поосторожнее? Дайте я хоть дойду куда надо, а потом же искрите. Так, тут у нас закрыто, ну да ладно, идем дальше. Чего это был за звук? Ничего страшного. Так, это что у нас за дверь? Тут у нас тоже закрыто. Так, идем дальше. Идем к выходу и уже идем к лифту. Так, так, так, так, так, так, никого, да, здесь? Замечательно. Ну что ж, поедем прокатимся, друзья. Для нас двери лифта открыты. Так, а здесь что у нас такое? Даже вот в лифте... Ага, это что это такое? Это ключ какой-то или что это? Так, давайте-ка изучим. А, потертая ключ-карта от парадного лифта Гиллиуса. Отлично. Она нам поможет проникнуть на другой этаж, я так понимаю, да? Вставляем и погнали. Раз. Ох ты же, е-мое, кто такой? Hey. Это кто там hey. такой был, а? Вот зараза, так это что там за типок то такой был резкий Ну что ж, я так понимаю, еще одна глава, ребят, у нас закончилась И, наверное, на этой торжественной ночи, ноте я и закончу обзор <coughs> А то у меня что-то совсем в голову садится Закончу обзор этой игрушечки. Надеюсь, она вам понравилась. Если честно, игры жанра хоррор мне не особо заходят. А, потому, и, ну, собственно, за сам а, хоррор-геймплей да, этой игры я ставлю пятерочку уверенную. Ну, потому что а, в ней указывалось, она числится как будто бы выживание. Но выживанием здесь не сильно пахнет. Здесь чисто хоррор-сюжет. Все, идем по сценарию. Делаем все по сценарию, поэтому 5 баллов из 10, друзья. Сколько баллов поставите вы, зависит только от вас, поэтому пишите ваши комментарии по данной игрушечке, с удовольствием отвечу. Ну и, конечно же, зависеть от того, буду я проходить ее или нет, будет зависеть, ребятки, от вас. Насколько активно вы будете ее просматривать, насколько активно будете ставить комментарии и лайки. Ну что ж, на текущий момент у меня пока что все.